получается не вся рука а только вот она все вот и получается что вот все вот это я понимаю Кто? экспоненты я взял пошли не подальше ну, давайте еще раз вот фокус был побольше Слушай. давай пока получается делай О. Ты делал, <плывы> что заглядывай. Давай, сейчас. Промазку. Она, мне кажется, не мужу, лукава. Ты смотри, что сделал. Ты кистью сделал. Живу. Видите? Всего на всех. Движение. Давай. Дальше с То есть нет. Получается так. Вот она, да? И вот оно просто движение сделал. Вот он. Это вот эти штуки поджигали? -то конечно, конечно, только этот понижающий. Чуть-чуть да. не посмотришь и сделал. И все. Понятно? Ну еще разок. Все у нас. Видишь как? Оп! Подняла и вот так положила. В конце. Никаке. Короче, а вот Света все по-женски как обычно завернула и она тем не менее, тем не менее, она бросает, Сейчас она сделала с упором в локоть. Я сделала так. Вот такой я же, я он же он, ненавистник. <свят> вот он. она, вот она сделала. <свят> То есть я взял, она перевела и понятил мы фактор.